Привет, друзья! Давайте немножко поговорим о заборах. Забор – это такая тема, что его можно сделать и очень простым, и очень навороченным, в совершенно разных стилях. И если задуматься, сколько существует сочетаний материалов и конструкций забора, то, наверное, забор – это одна из наиболее креативных тем. Каких только заборов не бывает – из камня, из кирпича, из штукатурки, из ковки, из дерева. Я хочу показать простой. И в то же время стильный забор из древесно-полимерного композита, который мы недавно сделали. Часто люди задают вопрос, как сделать забор из ДПК. Основой этого забора служит фундамент, лента из бетона, залитая в опалубку в свое время заказчиком. Здесь я все показываю на фото. Внутри стоит профильная труба, на которую надет э, столб из древесно-полимерного композита. К столбу прикрепляется элементарный профиль из стали с полимерным покрытием. Между этими столбами в эти профили набирается панель из древесно-полимерного композита, которая крепится по принципу шип-паз. Здесь она вставляется одна в другую, образуя вот такую сплошную глухую поверхность. Когда мы набрали панельки на нужную высоту, мы ставим перила из древесно-полимерного композита, как такой завершающий элемент. Столб сверху закрывается крышкой из этого же материала. Каждая секция делается таким образом. То есть это элементарнейший монтаж. Профилек крепится саморезами либо к столбу ДПК, либо для надежности ну, избыточной. Можно прикрепить его насквозь в металлическую профильную трубу. Такая конструкция позволяет также заполнить уже готовую покупную фабричную калитку. Заполнить этой панелькой и... Та же самая история с откатными воротами. Забор получается красивый, лаконичный, долговечный, не требующий э, затрат по уходу за ним. Работает по принципу поставил и забыл. Он будет просто стоять, не требовать вашего внимания, в отличие от многих других материалов. Э, таких панелей э, существует несколько видов. Эта панель двухсторонняя, имеет одинаковый э, вид под дерево с обоих сторон, то есть забор выглядит одинаково с двух сторон. Есть панели пошире, все они имеют соединение либо шип либо самые большие панели имеют замковое соединение. Вы можете зайти на наш сайт в раздел «Заборы» из ДПК в каталоге товаров и посмотреть там с актуальными ценами. Мы следим за тем, чтобы цены были актуальны. В разделе «Портфолио» Есть заборы, которые мы либо сделали под ключ, либо поставляли туда материал. Если будут вопросы по заборам, обращайтесь в наши отделы продаж. В шоурумах всегда есть куча образцов различного вида, по цветам, по размерам. Менеджеры могут сделать вам расчет, а монтажники смонтировать. Все просто, приходите в латитуда.